Следующий продукт, он более э, ходовой, я его не стал брать в руки, это концентрат NSP, То есть, это продукт, который, э, которым можно стирать, мыть, э, там, отмывать какие-то накипи на кастрюлях различные, там, мыть машину, мыть окна, выводить пятна. То есть, это один универсальный концентрат, который можно использовать для всего моющего. Можно мыть голову, это безопасно. То есть концентрация состоит из натуральных ингредиентов, натуральных uh, активных веществ, которые отмывают. И, там, единственное, что им не рекомендуют, зубы чистить. А в целом продукт вот, полностью натуральный, uh, очень комфортный для мытья. Могу сказать, что пятна от ручки выводятся, то есть на рубашках, там, на, на чем-то еще. Uh, очень хорошо, удобно им стирать. Мы дома им стираем. Значит, что касается дальше продуктом можно мыть овощи и фрукты. Сейчас бич обработки фруктов, овощей какими-то химикатами и мыть овощи и фрукты сейчас по большому счету почти нечем. А люди ищут какие-то натуральные средства. Так вот наш спишный концентрат прекрасно для этого подходит и могу сказать, что на нем, на этом концентрате опять же Американцы написали, что можно мыть овощи и фрукты, потому что многие компании, там, не будем указывать пальцем, делают высококачественный продукт только для своих рынков там, Соединенных Штатов Америки, Японии или каких-то еще стран, а для России делают продукт там, с, другими, с другим количеством ПАВ. И Эннеспидиевают полностью одинаковый продукт для Японии, Кореи, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, там, Грубо говоря, всех стран одинаковый. Вот. И можно отмывать фрукты, они становятся там, менее глянцевыми. Можно выводить пятна, можно мыть машину. То есть Могу сказать, что этим продуктом ну, вам хватит очень надолго. Я добавляю, добавляю стеклоомывайку. У меня супруга с помощью концентрата разбавлена там, одной мини, мини дозы на ведро воды мыть мой там по полу или что то еще то есть очень экономичный продукт, его хватает крайне надолго если мыть окна то мыть окна можно один раз то есть нанес и протираем то есть это гораздо удобнее чем мыть там чем-то там, мылом с газетами, я уж не помню, как там моют окна. Вот. Но сам смысл в том, что просто жизнь меняется, когда пользуешься хорошим товаром. И вот это абсолютно безопасно, это будет гораздо полезнее, именно полезнее и безопаснее, чем продукты конкурентов, которые периодически меняют свое качество. НСП в этом смысле эталон.